друзья. И вот очередная встреча с замечательной женщиной, с доктором Региной. Она так представляется, я думаю, и всем знакома именно в таком словосочетании. Я думаю, и встреча будет интересной, как всегда, и мы с вами узнаем много интересного, главное, полезного. Доктор Регина – это профессионал в вопросах питания, и не только. Но об этом она расскажет нам сама. Тема эфира, она соединяет две очень, очень важные темы. Это материнскую любовь и питание. А в общем-то, все это выливается в одну тему. Здоровье детей. Так что, вот такая у нас будет тема. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Здравствуйте, Регина. Благодарю. Во-первых, я, знаете, поблагодарю даже не вас, а поблагодарю вирус, потому что он позволил нам встретиться. Так бы мы с вами летали по разным да. странам, по разным регионам, и встретиться было бы трудно. А так мы уменьшили количество передвижений, и появилась возможность пообщаться. Поэтому и в вторую очередь благодарю, что вы откликнулись, потому что вопросы питания очень важны. Моя аудитория, она ищет. Ä, разные пути развития. И, естественно, питание – это один из важнейших базовых таких пунктов в, раз... в саморазвитии человека. Я это испытал на себе, прошел все разные формы питания, даже и голодание. Много раз голодал, один раз 45 суток на одной воде. То есть для меня… Я помню, вопрос... вы рассказывали нам на семинаре в Екатеринбурге. Да, да. поэтому э, мне вопрос питания… Для меня лично понятен, но для нашей аудитории, я думаю, будут многие вещи очень важны. Еще и еще раз послушать, тем более от специалиста, профессионала в области питания. Вы нашли свою нишу, свой конек, и вот питание действительно очень важно. Регина, как вообще вышли вы на этот вот путь? <ган -пех> а, я врач, терапевт, нефролог, диетолог. У меня три медицинские специальности. Все три, они мне в жизни нужны. Я мечтала с детства стать врачом. Наверное, вы слышали такие истории, что в медицину в основном идут эм, в семье, да, то есть династийность есть очень. У меня у родителей врачи. И я с детства, с 4-5 лет ходила с ними в больницу. Они мне показывали операции. И действительно я хотела стать врачом с детства. Поэтому так, так, так и пришла. И занимаюсь на сегодняшний день профилактической именно медициной. да, То есть, что сделать человеку, чтобы а, не случилось, чтобы снизить риски заболеть хронических, чтобы дать качество жизни, продлить уровень жизни, да, то есть продолжительность жизни. И именно вот в профилактическом направлении занимаюсь и питанием, и терапией, питанием при заболеваниях. То есть дети, взрослые, беременные у нас, все пациенты по всему миру, так же, как вы работаете, да, не зная границ, правда же и языков, также и мы. Вот. И я очень рада, что мы с вами сделали вот прямой эфир, потому что я давно мечтала, я вообще знаю ваше творчество и вашу работу э, давно. Я сегодня пыталась вспомнить, откуда появилась в нашей семье книга «Материнская любовь», и не смогла вспомнить, потому что, видимо, какой-то знакомый передал прочитать. И вот когда я вышла замуж, э, моя мама только тогда стала, эта мама первая прочитала эту книгу, и очень много у нее, что изменилось в отношениях с детьми. Она говорит, она до сих пор благодарит эту книгу и советует всем. А я советую всем своим. У нас в курсе это есть. Благодарю вашу маму, потому что не все мамы э, так включаются в эту книгу. Многие ее даже отбрасывают. Я знаю случай, выбрасывали в окно, потому что слишком больно читать нарушая нарушает многие границы много те стереотипы которые в голове регина вот вы затронули эту книгу я знаете сразу задам такой вот вопрос в своей книге вы же ее читали в своей книге я говорю много о материнской любви но ни разу не упомянул о том что через питание Материнская любовь вообще, наверное, проявляется более всего. То mm -hmm. есть начинает, начинается гибель детей именно через избыточную материнскую любовь, как да. организованную через питание. Вот это действительно так, наверное? На самом деле, да. Вот я, У меня сегодня день консультаций. Идут консультации подряд. да. И не бывает дня, когда у нас не приходит мамы, которые, как вот вы в книге пишете, гиперопека, гиперлюбовь, гиперправильное питание, но это, к сожалению, ребенку вообще на пользу не идет. И начинают заболевания аллергии, кишечника, а, все, да, то есть простудные, часто болеющие дети, которые мы сегодня собрались обсуждать эту тему касается всего и вот э, честное слово всем женщинам которых я даже не знаю случайно встречаю и я вижу когда они говорят в первую, вообще первый симптом критерий что что-то идет не так когда спрашиваешь там как ребенок питается какой у ребенка стул они говорят у нас у нас вот так вот я, я сразу же обрываю я говорю подождите меня не волнуйте вы <связь> меня волнует вот именно этот ребенок. А недавно совершенно, к сожалению, вот это чисто ваш пациент, я отправила сразу к вам. Пришла женщина с 19-летним мужчиной, сын, с, с нами, мы, мы не можем, мы можем. То есть, ну, эм, корень проблемы уже вот в этих словах. И мы все безумно любим детей у вас, <связь> дети, да? <у, -у, у меня трое детей, да, то есть мы не какие-то child-free люди, да, которые далекие вот от всего, мы, мы за детей, но чтобы у них все было хорошо, очень важно сделать вот то, что изначально в отношениях так, как вы рекомендуете в книгах, поэтому я вижу на практике, как это происходит, к сожалению. Да, вот эту тему я не отражал в книге, э я обязательно... Это учту, и при случае обязательно покажу, потому что через питание действительно начинают губить ребенка уже с, детства. уже с детства. Мне нравится позиция Комаровского, доктора Комаровского, У -у -у. который говорит, что ребенок если захочет кушать, он попросит, он голодным не останется, не насилуйте. Даже простые такие вещи родители забывают из-за вот этой гиперопеки. Или делают что-то неправильно, а потом резко хотят, чтобы ребенок научился правильно, да, то есть да, с резкими да. переходами Это, этот да. результат там вылечить от аллергии за два дня, когда человек ел неправильно всю жизнь. Начинают насиловать вот своими правильными методами и тем самым нарушают еще и психику, потому что начинаются нервы, запреты, партии, да. и пошло, и пошло и поехало, то есть. Действительно, вопрос питания на сегодняшний день особенно остро стоит, потому что мир переполнен, ну, я имею в виду, вот этот вот мир наш, переполнен э, разными видами продуктов, и люди часто бросаются именно на те, которые хорошо рекламируются. И вот здесь да. вот тоже большая проблема. Вчера только выкладывала пост о, о качестве питания. Да? Вот я помню тоже, лет, лет пять назад вы говорили про еду из супермаркета и э, про то со своей энергетической стороны, да, что сейчас происходит, и э, еда из супермаркета-натуральная еда, какая, какая разница вообще, и дети, и взрослые от этого страдают. И, к сожалению... Но сейчас люди осознаннее, согласитесь, да? Хотя бы люди задумываются вот такое наблюдение такое наблюдение вот я хочу тоже им поделиться что вы скажете по этому поводу Вот наш дом и дом элитный и люди в нем люди в нем выходят во двор и смотришь они в общем-то все довольно подтянуты, то есть нет такого опустившегося тела как я говорю вот, это, вот эта тенденция у людей, которые уже шагнули в какую-то область достатка, это связан, это проявляется в питании или по-прежнему едят все и как можно больше? Я думаю, знаете, это связано не столько вот с достатком, да, сколько с уровнем, может быть, осознанности, с интеллектуальным уровнем. То есть человек знает немножко, что такое физиология организма, как устроен, что ему плохо. Не приходит домой, да, набивая там свой живот и ложится спать, отключаясь до следующего утра. Нет, а именно немножко у него есть время задуматься, время, энергии и деньги да, задуматься на эту тему. Поэтому да, связано, но есть правильно, что хочется особое внимание обратить, есть правильно, могут люди даже любого достатка строить сбалансированную и чувствовать себя прекрасно конечно но я просто такую тенденцию отмечаю что люди с достатком все-таки в конце концов приходят к пониманию того что жить хочется долго да. и начинается процесс самопознания саморазвития в том числе и питания какая тенденция вообще вот в россии вот в этом вопросе Растет ли число осознанных людей в этом направлении и медленно ли, по сравнению с другими странами, может быть, удается сделать такой анализ? Да, число таких людей однозначно растет. Люди хотят заниматься профилактикой. Более того, профилактическое направление в медицине – это стратегия самых развитых государств. То есть ведь лучше предотвратить дешевле да, трудоспособное население, чем потом лечить. И в России тоже сейчас начинает развиваться профилактическое направление. Потихонечку. Диспансеризация. Так называемая, так называемая социальная медицина? Ну, она пока в государственном, как бы в социальном ключе, она минимальная. То есть в государственной медицине вы не можете бесплатно даже уровень железа посмотреть, сдать вот так, как это нужно человеку, да. Но, Однако добровольное медицинское страхование, какие-то частные клиники, семейная медицина, специалисты, врачи, которые отвечают за твое здоровье, к этому приходят. Естественно, обучаясь где-то за рубежом, да то есть я всегда говорю, что я вообще патриот России, я обожаю жизнь в этой стране и хочу, чтобы она процветала. России там, Башкирия моя, да, откуда я родом. Вот. И, но то, что я беру знания где-то из других стран, источников, Потому что там идут исследования, потому что а, там идет развитие. Но мы берем эти знания и работаем, и применяем их здесь. У нас, естественно, адаптируя для наших людей. Ну, у нас, я так э, сам наблюдал, и вот я думаю, вы тоже видите, что все-таки мы отстаем в этом вопросе. Мы по-прежнему еще питаемся да. далеко от того уровня, который э, желателен. Конечно, конечно. Но с каждым годом, я думаю, прослойка будет увеличиваться этого осознанного населения. Даже мою работу взять, если сейчас и пять лет назад. Другие люди совсем приходят. Замечательно. Ну вот мы от взрослых сейчас мы и пойдем к детям. Потому что питание детей, вообще жизнь детей в большой степени зависит от питания, поведения родителей. Как они организуют жизнь, как они организуют питание, соответственно, и питаются и дети. Например, наша дочь, вот моей дочери 6 лет, она когда приходила к нам еще во время беременности, она уже четко сказала, что она будет кушать, что не будет. То есть не пришлось отказаться от мяса, от рыбы, то есть это... И она действительно от грибов. И вот она пришла, когда она эти продукты не ест она их не потому что мы там заставили. нет она просто их не может есть ей они не нравятся она не хочет их то есть и вот это слышать детей слышать детей это наверное первый шаг к тому чтобы ребенок был здоров как вы считаете я считаю однозначно нужно слышать детей и если ребенка Тошнит, рвет от какого-то продукта, это неправильно, это не здоровье. Но, однако, есть такой момент, физиологический, чисто физиологический момент, как пищевое поведение, формирование, пищевое поведение, формирование вкусов. И то, что, мы ребенку, то, что ребенок не ест, если он категорически это где-то увидел, он это не любит не потому, что он это не любит, а потому что мы его не приучали, то есть мы не вводили в его рацион, мы не предлагали, и формирование вкусов нужно заниматься. И второй момент – это персонализация всех рекомендаций. Вот там грибы, молочные продукты, глютен, сейчас каких только нет заблуждений и мифов. Я всегда говорю, любую рекомендацию нужно применять, а мы имеем возможность, да, такую, к одному конкретному организму. Вот пришел человек, и нельзя сказать, да, а нужен ли тебе глютен, а можно ли тебе молочные продукты, а как часто, а нужно ли тебе красное мясо, сколько раз там в неделю, а может быть, там, ты можешь есть, жить на веганском типе питания, но давай веганский тип питания мы тоже сделаем сбалансированным, да. То есть персонализация, разумеется, должна быть. Да, это очень важный момент. Индивидуальность человека, уникальность каждого да. человека ее надо понимать отслеживать и такие системные подходы всех в построить и вести или помните, Масло вредно там, или то вредно. Да. Кому, это... кому? вредно, всегда хочется спросить. Да, да. да. То есть, Значит, целая компания. Особенно вот сейчас это не так заметно, а вот в советское время, я помню, компания прям начинается, то ли это связано с недостатком продуктов было, чтобы людей как-то отвратить от поедания продуктов. Такое да. было. То есть это вопрос действительно индивидуальное э, питание индивидуальный подбор это очень важный и я думаю вот то направление которым вы занимаетесь перспективе оно будет расширяться очень сильно потому что люди осознают важность питания но до какого уровня вот до какого э, я бы сказал до какого состояния сознания питание является все-таки основным э, базовым таким средством развития человека то есть мысли скажу что на мой взгляд все-таки есть порог после которого питание уже уходит на второй третий даже дальше план и уже не играет такой роли которая вот играет в том моменте когда у человека сознание невысокое вот это вы отмечаете это я например это вижу Конечно, отмечаем, это дело касается таких ситуаций, когда к нам дочь приводит маму с лишним весом, с давлением, да, и говорит: пожалуйста, похудейте ее, заставьте ее правильно питаться, и я всегда говорю: к сожалению, не я, не какой-то волшебный диетолог другой, и тренер этого с вашей мамой сделать не сможет заставить ее, пока она сама не сформируется у нее понимание. да, та стадия принятия когда она сама захочет войти в этот процесс, и взрослый человек, мы всегда, как нейропсихологи говорят, с 14 лет мозг человека взрослый осознает, запоминает, анализирует, то мы можем с этим человеком работать. Поэтому однозначно нужно дозреть, и есть такая форма работы с зависимостями, Вот наверняка люди знают, что есть алкогольная зависимость, да, есть наркотическая, есть пищевая зависимость, так вот, в действующей программе работы с зависимостью, и она у нас одна, да, в мире 12 шагов, туда не берут в эту программу человека без первого шага. Когда человек придет и скажет, у меня проблемы, мне нужна помощь, да, ведь? то есть заставить работать в этой программе человека невозможно. Да. Вот этот важный момент я тоже отслеживаю. В какой-то момент начинаешь, то есть, проще говоря. Здоровье начинается в голове. То есть есть такая расхожая фраза, и она отражает действительно суть вопроса. Когда в человеке, в сознании, созрело определенное уже мировоззрение в котором питание тоже зазвучало и стало понятным, что здесь что-то не то, тогда уже человек готов к этому процессу, к процессу изменения питания. Но вот я по себе могу сказать, что на этом пути я уже 30 лет занимаюсь э, своими вот этим с, направлением, психологии э, И э, за эти 30 лет я многое что испытал, разные формы питания, и веганское, и вегетарианское, там и так далее. И, mm -hmm. Все, все, все испытал, все проверил mm -hmm. на себе, проверял, прежде чем выстрел И в конце концов, вот, когда я перестал, когда вырос до определенного состояния сознания, я перестал вот так э, искать и следовать каким-то я стал прислушиваться к своему организму и стал очень тонко подбирать то что мне нужно то что мне хочется и э, нельзя этого делать пока организм не выстроил пока он загрязнен он тебе такого на желает. а вот когда ты уже выстроил тогда можно к нему прислушаться и вот тогда очень легко организовать свое питание то что ты идешь Мимо прилавка ты уже чувствуешь, что тебе подходит, что нет. Ну и так далее. То есть mm -hmm. я вот э, к такому состоянию сознания призываю. Да, совершенно верно, что нужно с легкостью, с пониманием, с осознанностью подходить в процесс, не с запретами, да ведь? Не с какими-то, как всегда я говорю, списком «можно» и «нельзя», а именно с пониманием, что ты конкретно делаешь и для чего. И вот тоже хотела... Вам встречный вопрос задать, если позволите. Вы знаете, я врач доказательной медицины, но при этом персонализированный, да, то есть, разумеется, научный человек, да. И у нас есть такие, такое заболевание, всем известно, наверняка наши слушатели сейчас знают про это заболевание кишечника как синдром раздраженного кишечника. Это когда, проще говоря, у ребенка постоянно болит живот, там, да? плохой аппетит, тошнит. И, э, и в доказательной медицине сейчас есть такой критерий, когда мы должны э, оценивать уровень тревожности мамы, если у ребенка этот диагноз. Также мы Фили. должны, представляете, да, то есть даже доказательная медицина пришла к этому, мы должны оценивать уровень тревожности мамы, если у ребенка атопический дерматит, аллергия. Да. То есть есть шкала тревожности, и мы маму прогоняем по этой шкале и говорим, посмотрите, у вас там 70 баллов, да, то есть вы в стрессе находитесь, вы в дисбалансе находитесь, вы мучаете себя, ребенка, и это сказывается. И вот на, этот, на, на, на эту тему хотела вопрос. Как вы, вы работаете вообще с такими мамами? Какие сложности вообще, какие пути решения есть, если вы видите, что... Человек, мама, да, гипертревожная, у ребенка проблема. Вы точно поняли, что это проблемы мамы, а не здоровья ребенка? Что тогда делать? Что мы можем посоветовать? Да, эта тема довольно распространенная, и я рад, что медицина обратила на это внимание и связала эти вещи. Никогда не нужно заниматься ребенком, не занимаясь родителями. То есть это известная аксиома, и всегда нужно следовать э, ей. И когда у ребенка какие-то проблемы, в первую очередь надо смотреть, а ш, как живут родители, а как они думают, а что они, вообще, что у них в жизни. И тогда открываются как раз э, те причины, которые устраняются, в первую очередь, через, через родителей, а уже потом можно ребенку помочь, э, организму его легко помочь, зная э, причины и устранив их. Так вот, в такой ситуации тревожность родителей, ну, мамы, в частности, да, мамы чаще всего тревожны, тревожность чаще всего именно за детей. Из-за всех тех событий, которые в мире происходят, из-за телевидения, которое показывают разные, то есть у них накапливается, нарастает вот эта тревожность, тем более ребенок выходит уже из дома, уже самостоятельно, уже за ручку его не вводишь а там компания, а там неизвестно что и так далее. То есть вот этот вот процесс, он со временем нарастает, нарастает, нарастает и заканчивается неизвестно кого. кого-то не заканчивается и во взрослом состоянии ребенка, я имею в виду. Как из этой ситуации выходить? Что я обычно делаю? То есть в первую очередь я объясняю и помогаю женщине, матери простая как говорится формула матери помочь стать женщиной и что это значит чтобы она обратила внимание на себя чтобы она обратила внимание на собственное состояние на собственное развитие на какие-то на решение своих вопросов своего здоровья, своей внешности, своих отношений там, с мужчинами и так далее, и так далее. То есть решением родовых своих вопросов с родом связанные и так далее. То есть чтобы она занялась собой. По мере того, как она начинает заниматься собой, ее внимание ориентируется уже на себя все больше, уже она более отпускает ребенка и начинается более спокойный режим. А дальше, по мере того, как она наращивает вот эти вот женские качества, здесь еще развитие женских качеств добавляется, в результате рядом с ребенком уже появляется не только мама, но мама женщины. Но лучший вариант, когда вот это вот женское состояние превалирует в женщине, превалирует в матери. Материнская только часть этой сферы женщины, а остальное это женственность. Вот чем больше увеличенный объем женственности, тем более спокойна сама мама, потому что она приходит к сути своей. Почему у нее тревожность? Почему у нее проблемы? Не только за ребенка. Там идет глубже еще эта тревога рождается, потому что она не следует сути своей, сути женской. И чем дальше женщина от женской сути, тем больше у нее могут возникать вот эти вот Тревожные моменты. Потому что вполне реально это. Особенно вот после 30 лет, а ближе к 40, у женщины могут быть очень серьезные тревожные моменты из-за того, что, как говорится, душа чувствует, что она 40-летний экзамен может не сдать. То есть у нее могут оказаться серьезные проблемы в 40 лет. Не случайно 40 лет считается таким вот э, э, годом э, мистическим даже. То есть вот это вот... Она чувствует беспокой, она чувствует, что дальше будущего нет. Ее беспокойство нарастает. Поэтому, но чем больше она женщина, тем спокойнее, спокойнее, спокойнее. И ребенок таким образом, рядом с женщиной, ребенок всегда растет лучше, чем рядом с мамой. Извините, милые мамы, но именно так: рядом с женщиной, ребенок растет лучше, особенно мальчик. Для мальчика очень важно, чтобы рядом была а... мама. А женщина. Да. Именно на этом взаимодействии даже отца может не быть рядом, но на взаимодействии матери как женщины с ребенком, с сыном, и он вырастает мужчиной. Поэтому вот именно направление на женственность, если коротко, резюмируя. А, просто вот у меня, например, когда вы говорили, сейчас бежали мурашки, как это важно им... Если описывать жизнь таких мам, вот, которые к нам приходят, я же все рассказываю сейчас наши пациенты, меня смотрят и каждый из них понимает, про кого мы говорим. А на самом деле жизнь у них да такая же, что, допустим, они пришли с работы какой-то нелюбимый, да, к сожалению, и опять погружаются в этого ребенка, в стул, в сыпи, в глютены, понимаете, там во все вот уже все, все лекарства и таблетки и Говоря о том, что нет времени на себя, да, я там несколько там, ночей не спала, я не отдыхала, да, то есть они, как правило, либо несут это как э, какое-то знамение, да, Л либо действительно мучаются. И вот хочется сказать, я всем тоже стараюсь, насколько я могу, я не психолог, да, я доктор, говорить, что важно очень... Э, погрузиться в себя правильно, как вы и говорите, заняться собой, что тебя делают счастливой, В этой ситуации им очень сложно. Я не знаю, я не представляю, как вы с ними работаете, как вы заставляете это, их. Вот, это а... очень трудно, но это можно. Можно повернуть женщину к себе. То есть, парадокс: ребенок болеет, а я прошу ее да. обратиться к себе. Да. И сразу же все, все по-другому происходит. Начиная даже с беременности. Во время беременности вот токсикоз. Женщины токсикоз. Милая моя, обрати внимание, ну чуть-чуть полюби себя, полюби своего мужа, поцелуй, обнимись. И моментально, в это же мгновение токсикоз уходит. То есть, Ну такие примеры яркие. То есть ребенок как бы внутри он начинает говорить, мама, что-то не то в моем пространстве. Мне некомфортно. Токсикоз это как... Э, это речь ребенка, вот, говорящая о том, что ему некомфортно. Это уже закладываются проблемы во время беременности. У тревожных детей, беременных токсикоз выше, это как бы наука говорит. Да, Поэтому. Да. Поэтому, вот когда она расслабится, когда она с мужем пообщается, все, это все уходит. Это регулярно, проверено многократно. И вот в дальнейшем тоже, действительно, первое, первое, что нужно сделать, когда ребенок заболел, любой болезнь, любой болезнь, посмотрев, что произошло в это время, когда он заболел, перед этим, что происходило в отношениях, в тебе самой, какие были стрессы, все, переведи себя в другое состояние, переиграй эти ситуации, проживи по-другому, измени, убери негатив, убери обиды, там, ну и так далее. То есть, Сначала себя приведи в порядок, потом обращайся к ребенку. Это вот знаете, как в самолете говорят. Сначала одень маску на себя, а потом уже ребенку. Так и здесь. Сначала займись собой, приведи себя в хорошее состояние, потом занимайся ребенком. А то он заболел, она еще больше волнуется. Еще, еще больше, больше углубляется. Да. Все да. и все усугубляется. Вот это вот болезнь детей, это первый признак проблемы у мамы у мамы второй признак проблемы это в отношениях пары и жены mm -hmm. папы mm -hmm. и мамы то есть вот это вот третий третий условие это что-то в роду не так потому что ребенок еще очень сильно связан с бабушкой и дедушкой но иногда даже сильнее чем с родителями и вот это тоже надо посмотреть а что там происходит то есть вот вот этот круг сначала пройдите, а потом уже занимайтесь конкретно ребенком. Ну вот так. И при таком раскладе, при такой внутренней гармонии заниматься там питанием ребенка здоровьем гораздо приятнее и спокойнее, правда же, чем когда женщина находится на стрессе. И понятно, что им нужно, когда вот они к нам, например, обращаются, им легче от того, что они ответственность как бы передают. И это прекрасно понимаю, но для этого мы и созданы, правильно. Но именно э, проработать, если идет какая-то динамика, вот часто болеющие дети, которых через каждые две недели ОРВИ, да, вы наверняка тоже знакомы с такими случаями, да, я знаю. Вот, и задать вопрос, что может идти не так, э, что э, проблема какая в отношении к женщине что есть вот такой момент, помимо того, что это может быть стафилококк, стриптококк и другие вирусы, к которым наша здоровая иммунная система должна давать здоровый физиологический иммунный ответ. Поэтому вот основной вот мой именно запрос был, я хотела, чтобы моя аудитория вот услышала главную идею, наверное, материнской любви. Да. Вы знаете, еще здесь важный момент, вот вы сейчас сказали, об иммунной системе. Действительно, это наш защитник, и от нее много очень зависит, особенно это показало сегодняшнюю ситуацию с вирусом, ну и все другие там, иммунодефициты и так далее. Иммунная система в основном у многих страдает и в очень плохом состоянии. Из-за экологии, из-за тех же неправильного питания, из-за стрессов, из-за тех большого количества излучений вокруг и так далее. То есть, и страдает в первую очередь главный по иммунности, как я говорю, это тимус. И вот я сейчас серьезно занимаюсь этой тематикой, разработал специальный курс по пробуждению тимуса. Вы как доктор знаете, что Вилочковая тимус, железа, да. тимус погибает, ну, начинает затихать в своей деятельности, свои функции, все меньше и меньше выполняет, уже как мне сказали медики, что начиная с 25 лет, начинает уже регресс его функции, да. Да, регресс. А к 40 годам он всего одну треть мощности имеет. А к 60 годам вообще, как правило, умирает. Так вот, мне удалось создать курс, который активирует, пробуждает тимус даже после 60. Ну, я сам пример, мне 70, и я свой тимус проводил очень, вывел на очень активное состояние. Следовательно, мне никакие вот эти э, вирусы, в общем-то, они меня не беспокоят. И действительно, даже те проблемы, которые у меня были раньше, они вот благодаря этому шли. Я к чему, я к чему подвожу? Вот эти э, тимус в частности, вообще многие функции организма, многие органы, они в большой степени еще зависят от того, какой энергии питает человек себя. То есть, я имею в виду, какими мыслями, какими чувствами. Конечно. Все должно быть в позитиве, в радости. Вот это, это обязательное условие здоровья, обязательное условие питания. Вот один фундамент. Да. И второе вот мы, позитивные мысли, позитивные чувства. Вот это вот, вот тогда человек уже защищен. Тогда он уже защищен своим организмом, потому что организм сам имеет все ресурсы для того, чтобы быть в форме. Да. Вот это. Вот. это очень важно, и вот Всемирная организация здравоохранения сейчас же создает различные рекомендации по ситуации с коронавирусом, да, то есть что делать, и, и в том, что вы правы, еще хочу научное подтверждение найти картинки, отвоз питания, отсутствие вредных привычек физическая нагрузка и позитивное мышление, да, то есть вот сила да? позитивного да. мышления. Мы сейчас не говорим про то, что там э, улыбаться солнышку, улыбаться себе в зеркало, да, мы сейчас говорим, в принципе, про, э, наверное, какое-то бесстрессовое состояние, либо даже если это стресс, то правильное поведение, разумное, да, в условиях этого стресса. Выход, да. Даже первый уровень, вот взять первый уровень, просто бесстрессовая жизнь или уменьшение стрессов, и быстрый выход из стрессов, это уже резко повышает функции иммунной системы, ну и вообще всех функций организма. Вот это, наверное, первый шаг к здоровью. Опять мы возвращаемся к голове. Там и, там и питание, там вообще все. Там и позитивное мышление, там вообще все находится. Я, вчера у меня была консультация, женщина говорит: вы знаете, Антон, вы мне за два часа, за два часа полностью перестроили всю мою голову. То есть действительно перестроить голову, но ну, если она объективно так показала, рассказала, в чем произошла перестройка, это я называю вообще это лечебная гильотина. То есть когда действительно голова снимается одна, ставится другая. Кстати, другая. И, и моментально, действительно, у человека моментально все вокруг в жизни разворачивается по-другому. И голова начинает благотворно действовать на организм. И в организме начинает происходить из них. И все закрутилось в положительном направлении. Поэтому вот мы, ну вы в частности, в вопросах питания, ведя такую большую профилактическую и практическую работу, и в то же время обучаете людей, я так понимаю, да? Ну и книги ваши. Вот это, вот, вот это направление на сегодняшний день, профилактика, вот это образование, я бы даже сказал, оздоровительный ликбез. Это настолько важен, настолько важен, что я бы вообще это выделил сейчас на первое место. И в современной медицине лечебную часть надо потихонечку убирать. но по мере того, как потребность будет в ней падать, из-за того, что будет профилактическое нарастание. надо вкладывать в профилактическое. Но у нас же, к сожалению, существует еще бизнес, фармацеи и прочее, они же хотят кушать. Поэтому лечебная медицина еще, к сожалению, будет сильно портить жизнь человеку. Но как однако русскому... осознанные люди есть. Ну да. С нашей помощью, вот с вашей, с моей помощью, мы как раз увеличим число тех людей и вот обращаемся к нашей аудитории. Друзья, все сейчас можно решить. Все вопросы здоровья может решить сам человек. Нет неизлечимых болезней. Вот нет неизлечимых болезней. Это, в этом я уже э, убедился. Мне э, выдавалось с помощью э, психосоматических всех вещей э, решить вопросы диабета, гемофилии. То есть таких вещей, которые э, считаются неизлечимыми. Реально все можно решить. То есть нужно только вот начинать этим заниматься, а в первую очередь вот создать вот эту базу. Правильно питать организм, правильно питать хорошими мысль, новостями мыслями то есть не смотреть этот телевизор там прочее раз он стрессуете по каждому поводу по каждому заболевшему в какой-то стране ну, <зачем?>, ну, зачем зачем смотреть и тогда создается вот эта база на которой уже можно шагнуть дальше в дальнейшее развитие и восстановление здоровья я имею собственный пример в 30 лет, по сути, мое здоровье было вообще очень плохим. Я работал на вредном производстве, там втористые соединения были. И, ну, представляете, я работал на производстве, где каждый квартал менялись стекла на окнах, потому что вторых полностью съедал, там сеточка образовалась. То есть, представляете, а мы работали, мы жили в этом пространстве. И я там угробил здоровье очень сильно. И вот к 30 годам у меня был такой огромный букет болезней, и вот, который, с которым э, долго не живут. И я в 40 лет чуть не ушел. А, но вот, шаг за шагом, шаг за шагом, потихоньку, позитивное мышление, питание, образ жизни и так далее, все, все потихонечку, потихонечку, я остальные э, 30 лет, я, в общем-то, восстанавливал то, что было утеряно в. Прежние 30 лет. И сейчас, вот мой организм, я чувствую его, ну, вот я его чувствую лучше, чем в свои те 30 лет. Представляете, он да? у меня в хорошем состоянии. Так что все в ваших руках, друзья. И я думаю, Регина, тоже вы подтвердите, вы как раз эти конкретные инструменты. Вот я посмотрел ваши книги, это действительно. Там все практично, все просто. Все просто. А, да, мы. Расскажу подписчикам, да, что мы встретились на презентации наших книг с вами, помните, да? да, да, на, да. на выставке это было просто я, я не знала, что сначала выступал Антон Некрасов, а потом я и мы встретились, сделали фотографии, а при том, что я рекомендовала ваши книги и читала их там с 17 лет. Это, это было просто знак, знаковая встреча, я считаю. Мы, догов... мы тогда договорились, что встретимся, ну да. и вот видите, Сделаем только эфир, благодаря да. мы с вами встретились. Да. Да. Еще, вы знаете, я это хочу вы... поделиться а, так, таким опытом вашей и нашей пациентки, да, одновременно. А, женщина, она, она пришла приход... по вопросам снижения веса своего и а... Часто болеющий ребенок, как раз эти истории орви там каждые 2-3 недели. Я знаю, что она была у вас на программе или на консультации, и вы она работала с вами в паре с мужем, и вы посоветовали вот в моменты и вообще в принципе этих вирусных инфекций с мужем устраивать свидание, чтобы он дарил ей цветы. Чтобы она подумала и написала себе список хобби, чем бы она хотела заниматься, что ее интересует в детстве, что ей нравилось делать, да? И представляете, да, то есть и мы это наблюдаем, да, чтобы люди понимали, что врачи наблюдают эту ситуацию, когда ребенок заболевает, она обычно уходила с ним, там, антибиотики три подряд, перебирала сама всех, там, не знаю что, и она, значит, идет на свидание. Потому что Анатолий Некрасов сказал, что им с мужем, что нужно идти на свидание. Она дает ребенку норофен, там нормализуется температура, оставляет с мамой и идут в кино, грубо говоря. Вы знаете, мы вытащили. Вот. Понятно, что там она снизила вес, полюбила себя, да, то есть всё это гармонично, но действительно вы вытащили ее из вот этого оборота высокой тревожности, погружения, потому что у нее не было никаких интересов, абсолютно, кроме как ребенок и естественно когда ребенок 3-5 лет он уже самостоятельный а им уже хочется заниматься дальше да ведь развивать это все поэтому вот вот такую вот историю которую лично я наблюдала мы знаем благодарим поэтому да да вы правы, действительно когда родители обращают внимание на себя друг на друга на себя и друг на друга Меняется атмосфера в доме, и болезни, большая часть болезни уходит вообще из пространства. Они туда не заходят, болезни в этом случае. Им там не место. Это простая формула. Регина, у меня, вот, просьба моей аудитории, скорее всего, читали, слышали, но хотели бы из первых уст услышать несколько рекомендаций вот по, по вашему направлению. Может быть, что-то дадите, аудитория женская. Да, и, и может быть, что-то, и для того, вот конкретный вопрос э, задают. Э, дети, как детей э, отучить от сладкого? <сёк> <сёк> Давайте я... сначала <сёк> со сладкого начнем, да? <сёк> да, вы знаете, я вспомнил <сёк> ситуацию. Мы э, сыну э, два года, он не видел вообще э, конфет не видел конфет. Ну мы так такой вот провели эксперимент. Он два года не видел конфет. И вот день рождения, два года там гости собрались, него не можем найти. Потом обнаружили под столом. Он коробку конфет туда и съел всю коробку конфет. Я вспомнил такую ситуацию. Такой вариант не получился. Не получился, да. На самом деле, как отучить от сладких детей, нужно, как и в случае с часто болеющими детьми, начать с себя. Если у нас ужасное пищевое поведение, и мы сидим и едим какую-то вредную еду, конфеты, выпивая алкоголь, а ребенку, напротив, который сидит нас, говорим, это тебе нельзя. Это нет. Это только нам. Вот эта система не работает. Я всегда говорю, если вы хотите, особенно вот сегодня только была пациентка с диагнозом сахарный диабет, когда ребенку не просто сладкое, ну, нежелательно, да, а когда это вот вызывает да, болезни, осложнения и все прочее. Тут не просто объяснение, да. А желательно не просто говорить нельзя, вообще это слово не употреблять никогда, а своим поведением показывать как нужно. И вот это питание, как нужно, как оно на вас работает, потому что самые большие авторитеты для детей до там, 12 лет, как нам говорят нейропсихологи, это мама и папа. Это самые большие авторитеты, супергерои, с какой бы компанией общества и не было там больше для детей. Если мама и папа своим поведением, образом жизни, мыслями дают ребенку информацию о том, что нужно, так нужно мы так живем и грубо говоря там это нормально то у ребенка уже шанс этого всего отсутствует более того если ребенок как вы говорите там Попробовал где-то под столом конфеты, абсолютно ничего с этим страшного нет. Более того, если ребенок правильно воспитанный, если бы это было в попозже возрасте, у вас, например, там, лет в пять, то ребенок бы куснул и выкинул, потому что очень приторный вкус, они абсолютно не приучены, сделали для интереса. Даже если попробовал, то дело в ежедневности. Если вы этому ребенку и завтра коробку конфет дали, и послезавтра, и после-послезавтра, да, ага, во-первых, там. А, лишний вес диабет, Б, э, нарушенное пищевое поведение, это тоже не есть правильно. То есть ребенку делать выбор. И так же, как вы хотите, чтобы ребенок не ел сладкое, нужно также заниматься пищевым поведением, чтобы вы хотите, чтобы он ел. Если вы хотите, чтобы он ел брокколи, нужно ребенку рассказывать и показывать, и предлагать эту брокколи, да, то есть, чтобы это было на столе, чтобы это были ели вы. Кто-то еще из семьи, компания, то есть я всегда говорю, пищевым поведением нужно заниматься. Никакой ребенок просто так сам по себе там, не рождается с куском брокколи. То есть обязательно нужно предлагать. И самое главное, если ребенок все-таки уже три года и старше, четыре года и старше, рассказывайте ребенку про организм. Сейчас столько есть книг Секреты тела человека. Вот такие вот сейчас хочу показать: вот такие вот у меня стоят для пациентов. Купите в любом детском магазине да, фигурки, это все достается. Показывайте ребенку, как работает организм. Ничто а, сахар нельзя, и все. А сахар, избыток сахара вреден, чем он вреден, конкретно что произойдет? Да? То есть рассказывать и показывать и очень много систем формирования пищевого поведения работают в мире. И в Соединенных Штатах, потому что там, понимаете, да, проблема номер один – это в стране да. уже. Да? Да. И э, в Швейцарии, где именно психологи занимаются с детьми по пищевому поведению, и везде есть методика. Есть методика формирования пищевого поведения, по которой первое, второе, третье, что нужно делать? У нас же люди этим не занимаются. Отобрать, запретить нельзя, и все. Да? То, есть То есть нужно крайницы. формировать. Нужно формировать. формировать. Да. Вот Это, важный момент. Меня, это для нас, я считаю, для нашей страны вообще новый термин формировать вот, пищевое поведение. Да, да, абсолютно. Люди же думают, что ребенок, бабушка любила мучное и сладкое, мы любим мучное и сладкое, и у нас генетически. Так я хочу сказать, вкусы генетически не передаются. Это рефлекс да, условный, который приобретается. И матрица вкусов, если хотите, в головном мозге, она пустая. И то, что мы прививаем, то ребенок ест, употребляет, эмоционально окрашиваем, да? Ведь у нас же весь мир эмоционально окрашивает конфеты. Это же реклама, правильно, это день рождения, торт, эмоции. То есть мы хочешь не хочешь, к этому уже приучены. Если также эмоционально окрашивать нормальное питание и нормальные привычки, спорт, да, образ жизни, то ребенок будет к этому стремиться. Вот мне кажется, сейчас все равно у нас ситуация будет меняться. Хочется верить. Да, вот это э, по детям классно вот этот момент. И просто, э, уважаемые женщины, э, родители, э, запомните это важный момент, что нужно формировать, формировать, да, формировать да, вот, да, э, питание, образ питания. Это э, Для меня это тоже... Э, новое, честно говорю, хотя я интуитивно это делал, но вот так осознавать, что существует целое направление, по да. уже научное направление в это, это я впервые слышал. Да, в государственных программах это сформировано вот в развитых странах. Именно формирование пищевого поведения с детства на каждый разный возраст. Угу. Замечательно. А вот э, сахар, Саша, а вот фруктоза, э, что вы скажете о ней? Это некоторые спрашивают фруктоза. Mm -hmm. э -э, такой же сахар. И если мы говорим, что сахар, избыток сахара – это и диабет, то фруктоза – это жировой гепатоз, ожирение печени. И вот только недавно публиковали три продукта, которые приводят к болезням печени, именно к больной печени. Это алкоголь, разумеется, это избыток фруктозы, и избыток насыщенного жира, ну и трансжира, да, вот, который сейчас существует. Поэтому по фруктозе тоже есть норма. Фруктовые соки, даже свежевыжатые, никому не рекомендую пить. Это огромная сахарная фруктозная бомба. Употребление исследования исследование последнее о фруктовых соках также приводит к развитию диабета, ожирения, и сейчас запрещена реклама. Вот недавно Американская Ассоциация Педиатров запретила рекламу в даже натуральных фруктовых соках у детей. Поэтому а, изменилось отношение к миру. Вроде бы это продукт, выжатый, да, но если это делать ежедневный и по нескольку раз, то лучше цельный фрукт. А, фруктоза, которая как сахар продается для выпечки, я тоже ее не рекомендую использовать, потому что это супер сладкий сахар. То есть одна ложка обычного сахара равно 5 ложек, там, то есть 5 ложек фруктозы, это как ложка обычного сахара, это огромное количество в 5 раз слаще. И в выпечке это, конечно, технологически хорошо, потому что производителям же нужно чуть-чуть совсем, да, ведь. Ну да, да. Вот. Но для еды не употреблять лучше обычный нерафинированный сахар, не нерафинированный, неочищенный, да, там с волокнами, с какими-то инулином иногда есть это, но снижать его количество. Мы не говорим про запрет, отказ, ни в коем случае. Мы говорим про то, что, ребята, давайте снизим количество просто. Вот мы с вами съедали 57 килограммов сахара там в год в России. Давайте снизим это количество хотя бы вдвое. Хорошо, Регина, я благодарю, наше время заканчивается. Спасибо большое. Такой короткий экскурс в очень большую тему. Благодарю, друзья, читайте книги. Регина, они вам многое разъяснят и помогут быть здоровыми долгие-долгие годы. До новых встреч, друзья. Благодарю вас. Спасибо. Благодарю. Я вас тоже благодарю. И обязательно все сегодня прочитайте «Материнскую любовь», скачайте, потому что это вот то, с чего нужно начать работу да. над собой. Это книга для, кажд, для каждой семьи, да. Для каждой да. семьи. Я ж говорю, пациентам ее рекомендую. Спасибо вам. Благодарю. Всего вам доброго здоровья. До, До новых встреч. До свидания.